Всем привет, и в этом видео я вам расскажу, как взломать приложение Hill Claim Wrecking через программу Lucky а, Тут вам как ни крути, по-любому нужен будет труд, поэтому ссылку на видео я оставлю в описании. Что ж, давайте-ка приступим. Для начала мы откроем само приложение. Так как я его только что скачал, мне надо его запустить. А, сейчас он запустится. Так, вот у нас здесь запустилась. Так видим у нас по нулям. Нам надо.. Ну как? Я вам сейчас все покажу, что у меня все полностью стоковое. Вот полностью ничего нету. Камера, конечно, не очень резкая, но вот, полностью все начальное. Выходим из приложения. Заходим в лакипатчер. Ищем наше приложение и ставим патч поддержки для in-app и level эмуляции. Нажимаем пропатчить и ждем завершения патча. Патчиться вам будет долго. Видите, вот размер патча. Вот, как видим, уже почти половина. Так, вот уже больше половины. Так, идет анализ результата патча. Так, создание Odex файла с внесенными изменениями. Так, ну вот, как видим, у нас два шаблона пропатчилось успешно, а остальные не очень. Что ж, давайте-ка теперь опробуем наши патчи. И для того, чтобы они заработали, нам нужно, естественно, активировать интернет. Включаем Wi-Fi. включен нажимаем и запускаем наше приложение ладно сейчас попробуем другим способом открыть а вот открылся Что-то он у нас не хочет хорошо работать. Да что ж такое? Открывайся. Так, вот у нас загрузка идет. Так, все. Мы видим у нас также 0. Мы заходим в монеты. И как видим у нас тут все практически за бесценок. 0.35. 0.41, 0.70 и так далее. И для того, чтобы это купить, вам достаточно нажать на любой из этих. В моем случае я куплю 80 миллионов. Ждем несколько, некоторое время. И у нас тут влазит бесплатные покупки. Мы ничего тут не выбираем, просто пролистываем вниз и нажимаем да. И пожалуйста, у нас появляется 80 миллионов монет. Тем самым мы можем прокачать все, что захотим. Сейчас я вам даже покажу. Так, ну вот в принципе и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока и удачи!